Попытаюсь э, показать, как можно обойтись без обычных проходных выключателей, если у вас нет, э, при помощи двух обычных двухклавишных выключателей. Проходные выключатели нужны и необходимы для того, чтобы включать и выключать освещение любым из двух данных выключателей. В любое время и в любой последовательности. То есть мы можем из точки А включить и выключить, и из точки Б включить и выключить. Также можем из точки Б включить, в точки А выключить. Схема соединения и принцип работы проходных выключателей показан на экране. Если у вас есть два обычных двойных выключателя, то можно обойтись без проходных выключателей. Как вы видите, схема соединения обычных двойных выключателей аналогична предыдущей. При помощи двух обычных двойных выключателей мы можем включить, включить освещение в точке А и выключить освещение в точке Б, включить освещение в точке Б и выключить освещение в точке А. Причем можем это делать в любой последовательности. время единственное неудобство заключается в том что надо включать и выключать две клавиши одновременно а в обычном проходном выключателе надо включать одну клавишу